Спасибо, папаша, что подарил мне этот Рено Логан черного цвета 20 века. Так, ну чё, видите, какой я понтовый? Видите, какой я красивый, да? Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. Вот уже в течение двух дней мы покоряем с вами Зерит Мортис. И многие игроки жалуются на то, что не хватает мобильности. С целью того, чтобы добежать от одного рарника до другого, с целью того, чтобы успеть лутнуть сокровища, просто-напросто не хватает скорости передвижения. Да, конечно, когда будут получены полеты, в принципе, эта проблема решится. Но если мы обратимся к достижению раскрытой тайны», то нам нужно сделать шестую главу кампании «Цель и средства». Шестая глава кампании будет доступна 16 марта. Это еще ждать как бы довольно-таки долго, целых три недельки. Имеется небольшое решение этой проблемы. Рекомендую получить вам серебряный свисток Солнцевика. Замечательная игрушка, которая доступна абсолютно на весь аккаунт. То есть лутайте одним персонажем и пользуйтесь всеми. И она работает в Зерит Мортис. Ускорение нереальное. Просто-напросто вы сможете перемещаться хотя бы быстренько от сокровища к сокровищу, от рартника к рартнику. И собственно все будет показано, все будет рассказано и все будет объяснено. Приятного вам просмотра, всего благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. Для того, чтобы получить игрушку Серебряный Свисток Солнцевика, нам нужно прийти в Кортию и нам нужно зайти в лесочек. В этом лесочке нас интересуют мобы с именем Солнцевик Ривун. но для того, чтобы с ними взаимодействовать, нам нужно для начала получить приманку. Это приманка мухи, самые обычные мухи, которые блестят у нас на экране. Находим их, лутаем. Перед нами появляется центральная кнопка взаимодействия. В тот момент, когда мы берем в цель слонцевика ревуна, мы нажимаем extra button, центральную кнопку, и наш персонаж садится на слонцевика ревуна. Далее нам нужно добежать до дерева, где находится вот это упавшее гнездо. Просто-напросто впечатываемся в это дерево, и гнездо падает, и мы лутаем контейнер. Если у вас нет игрушки, вы ее получите. На видео я ее не получил, потому что эта игрушка у меня уже есть. Удачи вам в корте и удачи в получении игрушки.